Как приятно перевоплотиться в цветочек. Но как цветочек выгляжу только я. Согласен, настоящий цветок выглядит именно так. Зато я выгляжу как солнце. Согласен, братан. Если ему кто и брат, то я. Каддафи, ты хоть и сделал пластические операции, но на арийца не стал похож, а значит все бессмысленно. Зато я выгляжу молодо, когда меня убили. Мне было 69, но выглядел я на 30. Да, именно так выглядят люди в 30, по статистике 30-летние люди выглядят на 25. Оу, а я умер в 74 года, но на самом деле мне было 92, потому что на самом деле я проживал 5 лет за 4 года. Оу умер. Мао как так вышло, что у мен в стране были огромные объемы сельского хозяйства, а у тебя наоборот были катастрофы. Но от голода умирали и у тебя, и у меня. Я случайно, зато я дать 100 тысяч социальных кредит и женщина-кошка каждый китаец. Нет, мы точно не братья, я не смог бы так обосраться. Мало кто знает, но я вообще не испражняюсь, поэтому у меня больше свободного времени чем у обычных смертных, именно поэтому я и придумал гамбургер. Это правда. Эх, как же хочется худенькую, бледную, не очень высокую, девственную, нецеилованную с тонкими руками, небольшими ступнями, синяками под глазами, растрепанными или неуложенными волосами, ненакрашенную забитую хику, лохушку без друзей и подруг, закрытую соце и офобку, одновременно мечтающую о ком-то близком, чтобы зашел к ней в мирок. Но ничего не ломал по возможности, дабы вместе с ней изолироваться от неприятного социума. Кринж. По статистике слово кринж придумали в России, и произносят его в России на сто раз больше, чем в Европе и на 200 раз больше, чем в Америке. Путин, как ты так смог страну угробить? Я подойду к этому вопросу с разных сторон. Что значит страна? Простыми словами страна... Это территория с людьми и границами. Что значит угробить? Угробить, это оценочное слово, которым мы не можем охарактеризовать мою деятельность, так как оно имеет субъективный окрас. Получается, что страна России действительно существует. Красава! Мне сказать обычный рабочий Иван из города Тверь, что он хочет, чтобы Китай взять под крыло России, я это обсуждать с Путин. Я никогда не продам свою страну пока не узнаю точную сумму, которую мне предлагают. Опять эти цветы разговорились.